А, слушайте, я, правда, прилетел из Москвы на пару дней, а, но ну, очень люблю ездить по открытым микрофонам в разных городах. Знаете почему? Ну, можно шуток напиздить, потом у себя рассказываешь охренительно, вообще, просто топ вообще. Никто не слышал, никогда. Я серьезно, я провожу каждые выходные открытый микрофон, в пятницу приезжаю, люди думают, нихуя себе, вот это да, он написал, за один... что то про «Шкуралу» написал, как он, откуда-то знает, блядь, непонятно. Слушайте, пока я не начал, вообще, шкурный вопрос, можно? Куда у вас можно сходить? Вот Серьезно, мне правда интересно, я не успел сегодня, у меня были дела, я не успел. Куда можно сходить? А вы здесь живете вообще, люди? Кто пригласил из Новочебоксарской всех, я не понимаю. Вы здесь работаете, вы здесь работаете? В, этом, в этом баре, вас заставили. А, у вас работорговля еще не закончилась. Крепостное право отменили там, здесь не слышали, я понимаю. Не, на самом деле мне больше нравится, чем в Казани, здесь хотя бы молчали. А в Казани я приехал, говорю, я из Москвы, куда можно сходить? И кто-то говорит, можно сходить нахуй. А и меня... Бля. А меня, ну, меня задело, как бы, слушайте, я, я, говорю, я говорю, а по ебалу? Ну, там впряглись, как бы, ну, родители за нее, вот, и не получился, в общем, диалог, как бы. Слушайте, давайте, чтобы вам было интересно, давайте, вот, ну, вы не умеете разговаривать, окей, но сейчас вспомните пару слов для меня, пожалуйста, мне нужна обратная связь, просто для... Нам всем будет так веселее. Давайте вы сейчас вкинете пару слов, любых, люб... слов или тем каких-то, и я их попробую... Uh, прямо вот в монологии использовать потом. А вы ну, ананас. вам... А, как? Ананас. Папа хуй положил? Что? Это старый анекдот, неужели не слышишь? Ананас, окей. Что-нибудь еще есть? Крещендо. Что-что? Крещендо. Крещендо? Блядь, это из Питера, что ли, кто-то заехал? Хорошее настроение, крещендо у них там что-то... Что-то травонит где-то, ну, понятно, ладно, окей. Короче, ананас и крещендо, да? Хорошо, я хуй знаю, что такое крещендо, блядь. Слушайте, я сюда летел, короче, на самолете. Я сейчас не выебываюсь, но просто надо было... Просто надо было как бы, ну, сегодня, а не в следующем году, поэтому на самолете. Вот. Я бы поехал на поезде, реально. Но я, ну, мне нужно было быстро. И во-вторых, я недавно ездил на поезде. И я... Кто-нибудь из вас ездил на поезде когда-нибудь? Это очень хорошо. Просто сейчас, ну, я почему спрашиваю, потому что некоторые молодежь ездил на поезде, они говорят, что, блядь, и начинают гуглить там, как поезд, нихуя себе, вот это да, блядь. Из фильма братьев Люмер. Ну нет таких молодежи, конечно, нет. Это вот там, Крещенда. Вот. И, короче, короче говоря, смотрите, я ехал на поезде, и вот вот, все, что вы думали, все, что вы представляли, о поезде, они все это похерили, всю романтику. Вы знаете, что они сделали с нашим поездом? Вот с этим, воно где Тимбеля ну, ехали, вот это вот, блядь, где нахуй. Ну трясло, где до Нижнего Новгорода нужно был двое суток. Ебать, ебать, ебать ебать. Нет, все. И этого больше нет. Во-первых, они начали с названия. Поезд называется «Стриж», блядь. «Стриж» — не «Элка», не «Собака», не «Гнида на колесах», блядь. «Стриж». То есть там как бы все как птички, знаете, поезд такой, чирик-чирик, чирик-чирик, чирик-чирик. Такие, ну, эти, проводницы, как синички, такие пассажиры, как воробушки. Какой-то петушара придумал, что 3500 в одну сторону, как бы, понимаете? Птички, блядь. Поезд едет 150 км в час, полное ощущение, что ты на такси мимо школы проезжаешь постоянно. 150 км в час, и при этом очень плавно, максимально плавно. Настолько плавно, что теперь, чтобы его не нужно изучать баллистику. Не нужно, Все. Не нужно делать поправку на ветер, ни в коем случае. Не нужно. И самое главное, не нужно учитывать, знаете что? Вот я раньше учитывал, есть такой коэффициент, я даже записал, называется температурный выброс пути. Но дело в том, что в Германии, этот коэффициент рассчитывают на 20, на 25 метров пути. Думайте, это очень большая точность. На 20 метров пути. Знаете, на что рассчитывают в России этот коэффициент? На отъебись, правильно? Вот. Самое главное, что ты, ну, теперь ты в туалете один. Я имею в виду не то, что я догадался единственный в тамбуре посадить. Нет. Ты один, один в туалете. Тебя никто не поторапливает. Ни гонорея, ни сифилис, нет, ни блядь, санитарная зона. Никто. И ты начинаешь потихоньку думать, что ты реально в Европе. Ну вот ты едешь, у тебя плавный ход там, охренительный, все чисто. Ты, ну, ты, у меня прям ощущение, как будто я в Германии. Думаю, сейчас подойдут, проверят мой паспорт и депортируют нахуй обратно в этот полцкарт зимбеляльный, понимаете? Вот, но они, они это предусмотрели, потому что русского человека ну, комфортно оскотинивает. Там сразу вот так вот расползается, блядь, вот это 3500, ёпта, вот это все, ну, Короче, и они предусмотрели, ты едешь такой, думаешь, Европа, Европа, Европа, Европа, хуяк, Владимир? Всё, облупленный вокзал, блядь, потёртый перон, люди какие-то там заходят. Ну ты сидишь, короче, сидишь, смотришь на золотое кольцо. Ну, в смысле, на свое, чтобы не спиздили, вот, понимаете? Отошел, поехали дальше. Но дальше опять начинается, мы, значит, поехали дальше, и мужик из Владимира, прикольный, мужик из Владимира попросил у проводницы латте с птичьим молоком, блядь. Нет, я повторю, не обосновай за то, что она пилотку носит, нет. Лады с птичьим молоком, блядь. Я просто охуил. И в этот момент, в этот момент ко мне подходит начальник поезда. Начальник поезда ко мне, блядь, подходит. Нихуя себе, нормально к вам тут начальник поезда каждый день подходит. Я просто охренел. Ко мне подходит начальник поезда со, со словами: "Извините, что к вам обращаюсь". Я думаю, а, ну вот началось, все, все, прям отлегло. Сейчас он скажет: "Извините, что к вам обращаюсь. Я начальник поезда". Прошлый поезд спиздили со всеми документами, сейчас собираю на новый поезд, короче. Но нет, нифига. Он знает, что говорит? Он говорит, как вам наш поезд? А я просто охуел то, как мне их поезд. Я говорю, а сколько вашему поезду лет, блядь? Ну, может, его завтра запустили? Я что, у вас нет? Он говорит, 10 лет. Я говорю, подождите. То есть вы хотите сказать, что за 10 лет ни один человек даже не написал вам на стекле слово «хуй»? Он говорит, представляете? не один. И я подумал, вот, не заметил. И потом, говорит, слушайте, может, вам что-то еще? Я говорю, а что есть? Он говорит, ну есть кофе, птичьего молока нет, этот мудак, Ладинич усетел. Вот. Говорит, есть книжка, говорит Я говорю, ну, на... что за книжка-то? Он говорит, ну там про Крещенко написано. Я говорю, нахуй, она мне нужна, блядь. Он говорит, когда-нибудь пригодится, никогда не знаешь, блядь? Подумай. Всем привет, это снова я. В прошлом выпуске не было разговора после монолога, я решил, что... Ну и не то, чтобы я решил, еще и написали, что это надо исправить. В общем, я исправляю для тех, кто является постоянным зрителем моего канала. Я возвращаю этот замечательный диалог с вами в конце. А для тех, кто в первый раз это смотрит, я напоминаю, что это не только здесь выкладываются видео про стендап, но еще и это как бы такой влог о том, можно ли за год собрать... Полноценный стендап-концерт, вот к чему мы движемся. Ну что ж это было выступление в йошкар это было первое выступление за пределами Москвы и Московской области. Прошло достаточно прикольно, я оставил еще немного импровизации с залом, я начал этим заниматься потихонечку, как и положено нормальному стендап-комику. Пишите в комментах, насколько вам это понравилось. А, я хочу выразить благодарность организаторам в йошкар охренительный уровень, даже сняли даже записали звук. Кто заметил кальян в кадре, ставьте плюс в комментах. Я его заметил, честно говоря, не сразу. Он так выглядит, как будто это какой-то водяной знак. Но когда появился кальянщик, я вырезал этот момент. Я понял, что действительно кальян. Вот. Как я попал на стендап в Очень просто. Для тех, кого интересует какая-то стендап-жизнь закулисная. Я просто поехал в, в ёж по делам. И написал организаторам. Там оказалось, оказалось что есть организаторы, как в, в общем -то, во многих городах. И они любезно дали мне выступить, и любезно дали выступить до хрена времени, за что я им безмерно благодарен. Ребята, спасибо, приеду еще обязательно. Вот. Кстати, если вы вдруг смотрите это видео и думаете, а где бы вам выступить в Подмосковье, например. Знаете, что мы запустили открытый микрофон в городе Фрязино? Да, это далеко, но у нас очень крутой зал, и у нас очень круто выступать. Приезжайте, сами все увидите. Там реально круто. Вот. В общем Призываю вас опять в очередной раз, пожалуйста, пишите темы для стендапа, потому что когда вы писали, было круто, сейчас вы перестали это делать, даже те, немногие, кто их писал, пожалуйста, пишите темы, и мы будем делать на них монологи, вам будет реально интересно, как вот в зале, когда я говорю, что мне нужна обратная связь, мне здесь тоже нужна обратная связь. Так что пишите и мнение по поводу этого монолога, пишите мнение по поводу импровизации, пишите темы для стендапов и смотрите мой замечательный канал, подписывайтесь, шерьте это видео самое главное, если вам понравилось, ставьте лайк, если вам не понравилось, ставьте дизлайк и бог вам судья, ну а в общем пока, до скорого, пока. Вот в Израиле очень-очень классная служба безопасности во всех аэропортах, ну даже в Израиле нет кодового слова для такой ситуации, потому что в иврите нет слова пиздец, я проверял. У нас сложилась ситуация, когда потенциальный террорист проносит в аэропорт то, что может называться реальным, может стать реальным оружием. И в этот момент меня поразила реакция людей. То есть у нас там происходит пиздец, и я слышу сзади. Слушайте, когда это все закончится, а? Не, я понимаю, что у вас там пистолет, ЧП. Давайте вы с нас сначала пропустите, а потом уже будете решать свои проблемы.